Есть два типа охлаждения. Наружный. И внутреннее охлаждение. И тут тебе придет на помощь, то, что китайцы называют бенцелинь, киргизы говорят балмуздак, а исландцы говорят просто из. Не умеет готовить, но у него есть канал. Катя, иди сюда. Чтобы приготовить настоящий бенцелин, нужны жирные сливки. Если у вас нет дома коровы, то этот рецепт вам не подойдет. Корова должна быть максимально жирной. У меня как раз такая. Вот умничка. Моя хорошая. Еще чуть-чуть. Теперь ей нужно дать покушать что-нибудь вкусненькое. Катя, Катя, иди сюда. Кстати, я говорил, я назвал ее в честь своей бывшей. И тарелку своей бывшие я тоже ей отдал. Теперь сливки нужно взбить. Но я спалил свой миксер еще на Новый год. Поэтому буду использовать вилку. Нехуйня. Ложку. Возьму большую ложку. Хуйня. Толкушку. Не... -а. О, кажется, я придумал лайфхак. Сливки нужно залить в бутылку. А, блин, только нужна олейка. Еще один лайфак. Как сделать лейку из бумаги? Скрути бумагу, как у бабушек с семечками. Конечно же, используем скотч и обрезаем конец. Упс. И хорошенько труси, пока сливки не станут густыми. Да блядь. Видит бог, я сделал все, что в моих силах. Здорово, сосед. Привет. Что тебе нужно? Да, нужен миксер. Я там опять видео снимаю. Ну, потом дам попробую, что получить. Ты мне тарелки до сих пор не отдал. Да? Да я отдавал вроде. Твоей жене отдавал, да? М -м -м, сейчас пойду посмотрю. Да, да, глянь, там где-то там. Фу, еле выпросил у соседа. Я не понимал, как попал к Огонскому. Похоже, он меня украл. Я подумал, я подумал, ну ладно, Сделай то, что он хочет. Даже если вы такой счастливчик, как я, и у вас есть миксер, будьте готовы к тому, что это займет у вас много времени, пока сливки не начнут густеть. Позади уже где-то полтора часа усердной работы, поэтому мои ноги уже не выдерживают. Пришлось взять стул. Я так обрадовался, что на меня села жопа Кухонского. Это первый раз такое, что он сел на меня, когда готовит еду. На меня даже пара сливочных капель брызнула. Кать, подойди сюда. Мне нужен твой сосок со звученным молоком. Это сливочная жижа и есть мороженое. Осталось только заморозить ее. Из покон веков люди делятся на два лаги. Как болельщики враждующих команд. Те, кто любит белое мороженое, и те, кто любит черное мороженое. В молодые годы я тоже, как и многие ребята, состоял в одной из группировок. Я такой выглядываю из своей коробки и понимаю, я там ему сегодня прикажусь. что-то жду, жду. Уже посмотрел пару видосов на ютубе, поесть успел. И тут вдруг появляется ложка, и я такой: да. Конечно, раньше я бы ни за что не стал есть белое. Но прошли годы, я изменился. Сейчас я просто болею за вкусное мороженое. Но каким бы нейтральным я ни стал, все равно, когда пробую это мороженое, тогда хочется спеть нашу песню. Ну, вот эту вот. Ну, ребят, подпойте. О, какао! О, какао! Не хочу ничего говорить. Уже болит голова от этого миксера, честно, ребят. Устала за сегодня. Тарабанят и тарабанят мне по голове. Сколько можно?